23 сентября на заседании Даугопилской думы депутаты приняли решение о внесении поправок обязывающие правила самоуправления о софинансировании для подключения объектов к недвижимости к централизованной системе водоснабжения или канализации. Это позволит значительно увеличить поддержку самоуправления тем жителям частного сектора, которые хотят подключиться к централизованным сетям СИА Даугопил Суденс. Согласно новым изменениям, софинансирование на подключение в стопроцентном размере, но не более тысяч евро, доступно лицам, имеющим первую или вторую группу инвалидности, малообеспеченным или малоимущим домохозяйств, многодетным семьям и персонам, достигшим 90-летнего возраста. Всем остальным физическим лицам поддержка доступна в размере 55% от затрат на работы, но не более 4000 евро. Обе ставки останутся в силе до конца 2023 года. По сравнению с прежним уровнем софинансирования, данные суммы были увеличены в два раза. Основанием для такого решения городской думы послужили данные о росте цены строительной работы по подключению. Реализуя программу софинансирования, да, нас постоянно анализирует цены, которые нам подают строительцы в рамках заключенного с ними соглашение о строительстве подводов, подводов к водопроводу и канализации, и мы видим, что фактически цены на подключение в этом году по сравнению с прошлым и позапрошлым годом выросли практически в два раза. Если смотреть средняя цена подключения, до этого у нас было порядка 2,5 тысяч, то в этом году это 5 тысяч, и максимальная цена на подключение мы видели была более чем 12 тысяч все-таки, что у большей части наших жителей вряд ли есть такие суммы, чтобы освоить такую стройку. И поэтому, проанализировав все это, можно сделать вывод, что цены, в принципе, по всей Латвии, как в больших стройках, так и в маленьких, выросли. Согласно правилам Кабинета министров, жителям частного сектора необходимо до 31 декабря этого года зарегистрироваться в регистре децентрализованных канализационных систем. Это нужно сделать, правильно обустроив забетонированные резервуары, септики или честные установки промышленного изготовления. Если же ДКС не соответствует нормам и рядом с недвижимостью расположены сети водоканала, то до конца 2023 года жители обязаны подключить к центральной канализации. И именно этот вариант подразумевается финансирование самоуправления, а также поддержку на проектирование. Все это необходимо для предотвращения микробиологического загрязнения водоемов и источников питьевой воды. В случае, если их децентрализованная канализация не отвечает правилам этих МК-нотрикума, ну, там разные есть параметры. Один из самых главных, например, что если это емкость, которую нужно откачивать, то она не герметичная, таким образом происходит засорение окружающей среды. Тогда при условии, что рядом находятся сети централизованной канализации, тогда до конца 2023 года обязанности жителей, ни просьба, не рекомендация, именно как обязаны жители подключиться к сетям централизованной канализации. Подробная информация о возможностях очной или электронной регистрации децентрализованных систем канализации, а также о том, как подключиться к централизованной канализации и получить на это софинансирование от самоуправления, опубликована на домашней странице СИА «ДАУГОПИЛ СУДЕНС». Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга «ДАУГОПИЛСКОГО самоуправления.